Как держит ребятишки с вами Шермиды. И это у нас Майнкрафт, Ванильное выживание, часть 2, да. Оказывается, тут было рядом, а он просто я его залутал. Вот, там очень много игроков. Зачем я их выпустил? Ну, такое. Они теперь будут мешаться в бою. Я их случайно могу убить. Вот. А, и... А если я вас заберу, вы типа вернетесь домой или... Эм. Ладно, короче, все равно как-то на них. А э, мне надо эндермены, поэтому я подожду ночь. Ну, надо эндремены. Хотя я могу сделать сейчас портал в ад. Наверное, я этим буду. Поэтому сейчас я пойду искать лаву. Но вообще мне было бы хорошо добыть именно обсидиан и с помощью этого лав... ведра, воды и лавы сделать портал в ад. вот, Поэтому я буду лучше. Я буду лучше алмазы сначала, вот, да, обалдеть, не, не умирай, живи, вот и алмазы, так, чтоб вы понимали, я здесь забыл алмазы, сюда иду, и тут алмазы. Ну всё, мне шестнадцать должно крутить, поэтому я возвращаюсь к да, мы... Так, делаем камешку. Спасибо тебе за прощность. Это что -то... Ну давай прощность. Не ну княг. Короче, на алмаз. Да, вот я бы хотел найти книжку на починку. Вопрос, где е найти? Остается вопросом. Ну, я сейчас пойду строить портал. А -а -а. Портал посол слайд и Теперь осталось мне книги, немного может быть долго, да. Посмотрим на мою дачу Походу она ну, слишком маленькая на сегодня Но уже 0.0 Поэтому ещё минуту, чем Может, Удача моя минуты изменится наверное, ну, Должно быть Но да, Пойду без лоо Так теперь мы делаем сейчас А где? У меня железа нету Ну короче, портал отпускаем, зажигал, делаем, нажимаем Есть у нас, теперь мы можем заходить Короче, я такое увидел И тут, значит вот так вот иду иду И как бы... Спускаюсь вниз Тут мне... это не такое, вот оно вот я, конечно, мне повезло со спаном. Вообще шикарно. Ну, я думаю, это уже на следующую серию мы оставим. А пока что... Так, на портал, а я поставил. А теперь вопрос. Да, там, если кто-то заходит, буду написать комментарий. У меня тогда вопрос. Мы хотели, чтобы у нас ещё было вот здесь, реально. Вот. И как вам мой коврик? Кайфовый, правда? Из муха. Кстати, я вам ничего... Родиков даже не показывал. Но... Если пойти вот сюда... Вот сюда, то у меня такой мини минимум... А, логово. Вот. Промашний. Так, просто я тут уже писал. Ну а что надо еще? Так разширил. Правда.. Наград желтый. Как я ничего. не А короче, это не важно. Вот. Что я хочу еще. Я бы хотел.. Но пока что я ничего не хочу, поэтому я думаю, на этом можно было больше. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Эм, Скачать мою игру. Всем! Пока-пока.